Добрый день, друзья мои! Сегодня проговорим про отношения. С вопросами про отношения, про сложности в отношениях, про различные формы их проявления, пожалуй, обращаются чаще всего, поскольку эта тема насквозь пронизывает все сферы нашей жизнедеятельности. Если смотреть обширно, то все, что мы делаем в этой жизни, мы создаем отношения. И тут важно понимать, как это работает? Поймете техническую часть, тогда сможете мастерски, легко и взаимовыгодно создавать любые желаемые отношения. Это простые базовые правила. Жаль, что этому в школе не учат. Тогда у людей не было бы столько проблем в жизни. Представьте, что эти принципы это словно желтые кирпички, которыми вымощена дорога в ваш изумрудный город. И когда вы идете по этим кирпичикам, тогда и дорога проще, легче, радостнее. Сама суть отношений заключается в удовлетворении собственных потребностей и личностном росте. И это определение одинаково направлено как на отношения как процесс, так и на отношения как систему суждений. То есть только через отношения с другими людьми, с самим собой – мы можем удовлетворять собственные потребности и расти как личность. Только через отношения как систему суждений мы вообще понимаем о своих потребностях, ценностях и стремлениях нашей личности. Не нужно питать иллюзию, что вступая в те или иные отношения, вы делаете это для кого-то другого, без собственной выгоды. Запомните, там где нет вашей собственной выгоды, там и нет отношений. Ну, например, мама сказала, что нужно учиться в Бауманке. Это надежно, это престижно, и с таким образованием всегда будешь с деньгами. Но парень ненавидит ни физику, ни математику. Учится на тройке, постоянно находится в стрессе. Говорит, мне плохо даются эти предметы. Нет, не в этом проблема. Проблема в том, что у него не созданы отношения с этими предметами, а следовательно не созданы отношения с преподавателями этих предметов. Ну и значит, нет результата. Не созданы отношения. Вот это ключевая фраза. Не видит человек в этих отношениях, как он может удовлетворить собственные потребности, как он может личностно вырасти. И как только он увидел, то тут же стал создавать отношения. Уже и предмет интересный, и результат быстро происходит. Это понимание – это первый кирпичик ваш, на вашей дороге. Второй кирпичик. Отношения начинаются с вас. Вы, как субъект, наблюдаете и пропускаете через призму собственных конструктов все, что вас окружает включая собственные чувства, мысли, действия. Объективности вообще не существует. Этот мир чисто субъективен, поскольку он наблюдается, суб, наблюдается субъектом и им же характеризуется. Все начинается с вашего отношения, как системы суждений. Поэтому любые межличностные отношения это первоначально ваше собственное отношение, отраженное в других людях. Вот это важно понимать. Все, что происходит вокруг вас, вы всегда соотносите с самим собой. И если вы привыкли загонять себя в угол, наказывать, обманывать, требовать, не платить себе любовью, уважением и восхищением за полученный результат, Тогда вам будет казаться, что другие люди все время вас не уважают. Все время вас используют, обманывают, критикуют, осуждают. Так работает наша основная психологическая защита – перенос. Но про эту защиту мы как-нибудь в другой раз поговорим. Если вы привыкли развешивать ярлыки, давать оценки, судить и осуждать, тогда отдавайте себе отчет в том, что таким отношением вы, с таким отношением вы э, львиную долю своих возможностей и выгод просто отсекаете. И постоянно сами себя удерживаете в привычной среде обитания. Ну, я думаю, что для этого кирпичика не нужны примеры. Вы и сами сейчас прекрасно вспомнили эти примеры из своей жизни. Третий кирпичик. Все отношения дождественны. Это значит, что нет разницы между отношениями внутри индивидуума, между отношениями между индивидуумами и отношениями между пред... индивидуумом и предметом или животным. Все эти принципы, они работают одинаково. Поэтому, понимая эти принципы, вы сможете сами выстроить легко любую дорогу из желтого кирпича в любой изумрудный город, какой захотите. Понимая эту технологию, вы свободно сможете переносить ее на любые отношения. Четвертый кирпичик. Отношения – дело двухсторонних. Только двухсторонних. В каждый конкретный момент мы вступаем в отношения с кем-то или с чем-то одним. Мы не можем одновременно создавать отношения с тремя, пятью, двадцатью человеками, предметами или животными. Даже когда вы находитесь в компании из 15 человек, вы что-то говорите одному конкретному человеку. Вы смотрите на конкретного человека. В этот момент у вас создаются отношения именно с ним. Потом вы переводите взгляд на другого, теперь говорите с другим человеком. И в эту секунду отношения у вас с другим человеком. Этот принцип очень важно понимать. Очень много проблем возникает из-за этого недопонимания. И из-за того, что не все в этой жизни зависит от вас. Ведь у другого человека тоже есть свое право выбора. Свои выгоды, свои интересы, своя система ценностей. И они могут не совпадать с вашими. Это нормально. Например, родители в разводе, и мама говорит, я хочу, чтобы у моей дочери были хорошие отношения с ее отцом. Как она может на это повлиять? Да никак. Отношения дочери и ее отца – это их отношения. И только им двоим решать, какими они будут. А задача мамы в данном случае – создавать свои отношения с дочерью, создавать свои отношения с бывшим мужем. И это тоже совершенно разные отношения. А теперь те кирпичики, которые помогут вам не просто создавать отношения, а делать их качественными, с получением желаемого результата. Пятый кирпичик. Каждый миг новый. Мы каждый раз создаем отношения заново. Если вы все время находитесь в фокусе на том, чтобы поддерживать отношения, Тогда не ждите от них ощутимого результата. Поддерживать можно краткосрочные отношения. Ну, например, с продавцом в магазине, с водителем такси, в котором вы едете. Ну, одним словом, с теми людьми, с теми предметами, может быть, да, от, которого, от которых принципиально ваш рост и результат не зависят. Со всеми другими персонажами мы каждый раз создаем отношения заново. Потому что человек напротив вас, сегодняшний, это не тот человек, который был напротив вас вчера. Мы постоянно меняемся. Любое маломальское действие а, в чем-то делает нас лучше. Оно изменяет наше представление. Оно изменяет наше восприятие. Оно изменяет наши отношения. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы меняемся постоянно. Люди напротив нас меняются постоянно. Ситуация, в которой мы находимся, тоже изменилась. Поменялись все переменные. И вам это нужно учитывать для получения качественного результата. Поэтому и взаимодействие ваше будет каждый раз новым. Без ярлыков, оценок, осуждений, ожиданий как словно вы видите этого человека первый раз в жизни. Тогда и вы не загоняете своего партнера в коридор собственных ожиданий и даете ему возможность проявляться по-другому, а следовательно позволяете себе и ему вырасти. Шестой кирпичик. Отношения – это взаимодействие, это обмен энергии. Когда у вас мало собственной, собственной энергии на собственную жизнь, то чем вы будете обмениваться? Как вы собираетесь взаимодействовать? Поэтому всегда поддерживайте свое физическое и психическое состояние в оптимистичном русле. Без энергии нет отношений. Седьмой кирпичик. Принцип «выиграть-выиграть». Наше мышление с детства заточено под игру «выиграл-проиграл». Мы так привыкли, что в каждом процессе кто-то выигрывает, а значит, обязательно кто-то проигрывает. Но это просто наша привычка. Это не значит, что так должно быть всегда и везде. Есть другая, более выгодная игра, когда от взаимодействия каждый игрок получает выигрыш. По сути, хорошая игра в жизнь – это игра по правилам, где выигрывает каждый. Всегда удерживайте фокус внимания на конечном результате. Постоянно задавайте себе вопрос, что я могу получить в этих отношениях? А что может получить мой партнер от этих отношений? Что я могу дать своему партнеру, чтобы он захотел дать мне то, что я хочу получить от него. И тогда всегда вам будет понятен ответ на классический вопрос, что делать. И еще один очень важный принцип отношений. Всегда создавайте отношения с позиции равны сравним. Тогда и вы будете слышать и воспринимать своих партнеров, и вас будут слышать. И воспринимать как надежного и эффективного партнера. Вот и основные принципы. А дальше теория без практики не работает. Любое делание всегда лучше не делания. Поэтому просто начните применять эти принципы в своей жизни. И вы заметите, как ваша жизнь становится проще, эффективнее и счастливее с каждым днем. И начните это делать прямо сегодня. Задумайтесь над следующими вопросами. А как вы создаете отношения? А вы вообще их создаете? С кем или чем у вас отличные отношения? Кто поддерживает эти отношения в таком русле? С кем или чем у вас отношения неудовлетворяющие? Какие у вас отношения с самим собой? Какие блага... И ценности вы получаете от отношений какие блага и ценности получают ваши партнеры от отношений с вами одним словом проведите ревизию отношений и тогда вы поймете свои модели поведения ответив себе на эти вопросы вы проще и яснее будете двигаться к своим результатам но ну, а если возникают сложности пишите Разберемся с вашими проблемами вместе. До встречи. Хороших дней. А на сегодня пока. Пока.